Ну что ты, страна, куда полетела, чужими обвесивши тряпками тела. Тебе бы тропинкой, но ты, смотрю, рада, Запада, что под тобой автострада. Красочный праздник идет за стеклом. Смотри, улыбайся, слезы потом крутит немое кино этикеток. И покупатель богат, хоть и редок, Ценник на тряпку, ценник на водку, хочешь резинку, подводную лодку.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 Теску потея бежит коротышка. Эй, девушка! Вас на глохой, грохочущий барс. Бас. Продайте мне совести ровно на бакс. Ему улыбаясь, красотка Бриенко. Товар дорогой, и берут у нас редко. Но вот, понимаете, ужас, беда. С выпуска сняли, не помню, когда. А наш или плесень, или просто потух. И взору обоих внезапно потух.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 С экранов, прилавках, всюду дерьмо. И вроде не пахнет, приелось давно. Лезть и если взять, нарядить то как-то с любовью можно сравнить, за правду продать, подать приодетую ложь, за алую розу окровавленный нож. Пусть не совсем до конца, ну и что же, ведь плака на ложе чем-то тоже похоже. На милосердие нищем кусок. И на колготы, драный носок, на чем-то схожа эта страна. О, Господи, может, это она? Рвет нас на счастье, действительно себя режет. Где ты, любовь, милосердие, нежность? Эхо и то убежало куда-то. Наверное, не хочет аукать бесплатно. Стоит человек перед смарадной стеной. Он чистый, он верит, для них он изгои. Да лучше чужим, чем в эту упряжку. Держи же, браток, пусть муторно, тяжко. Горит этим баттл автострада, А может свернешь, Россия, не надо. О, если б помочь, хоть Толику мог, Но где ты, Всевышний, откликни же Бог, Уже ли спасения, прощения не будет? Живут вурдалаки, и сгинули люди. И вопль к небесам. Из души через глотки не выдержишь шторма утлы лодки, Счастье проносится синюю птицей, а жизнь проползает гадюкой, мокрицей, А жизнь ее можно жизнью назвать. На эту поскуду лишь только поливать. И где же конец и жизни начала? А может быть, ждать и терпеть это мало? Россия, славяне, великий народ. Что сделал с тобою заплаты урод? О Господи, ждем и терпим пока, но топорища сжимает рука. Летит гнев народный над бедной страной. Вот он, смотрите, могучий, живой, татаро-монголы, фашисты, французы, Теперь пострашнее на шове обуза. Но Русь как стояла, так будет стоять, Сынов, дочерей, защити, Божья мать. Thank <laughs> you.